Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Давно мы с вами не общались, давно я не рассказывала о том, что происходит на территории нашего отеля. Достаточно много новых людей появилось, много новых знакомых в нашей жизни, много соответственной информации. И мне эта информация очень хочется поделиться с вами. Информация, конечно, настолько разная, настолько разная, но какие-то выводы для себя определенные я сделала. Ну, например, один из выводов, что касается Красного Креста, я уже четко, точно понимаю из того, что слышала от разных людей, что Красный Крест не везде хорош. И это уже мне подтвердили очень многие люди, которым я сама давала рекомендации обратиться в Красный Крест. Это были обращения в других странах, в Германии, в Болгарии, еще где-то. И то, что мне рассказывали девочки, они говорили, что ничего подобного о том, что здесь я показываю, там нет. И Красный Крест совершенно не хочет ими заниматься. Теперь, что касается Красного Креста, на территории Испании, он тоже оказывается разный. Сейчас к нам в гостиницу много поприезжало новых людей, вот одни прилетели такие прям черные, как шоколадки, очень красивый загар, я говорю, где вы были, откуда вы вообще такие красивые к нам попали? Они говорят, что жили на Тенерифах, и так как начался сейчас сезон, то их попросили покинуть это место и привезли сюда, они прилетели сюда, невероятно красивый загар, такой шоколадный-шоколадный, такой дорогой загар, условия были просто шикарные, кормили очень вкусно, пятизвездочная ну, гостиница, все на высшем уровне. И также приехали еще люди, тоже они в программе «Красного креста», и жили до этого они 30 километров от Мадрида в гостинице, где точно так же, как у нас, вот Красный Крест занимался и их распределением и брал на себя какие-то обязательства, касающиеся их, их проживания вот на территории Испании. И здесь я уже услышала какие-то жуткие вещи, честно говоря, что я несколько раз переспрашивала, неужели это вы были в программе Красного Креста? Они говорят, да. Когда они приехали сюда, они поняли, что здесь рай. Поэтому я делаю выводы, что Красный Крест везде разный. Я не знаю, от чего это зависит. От программы, может быть, везде, каждой команде Красного Креста дается разная программа. Кто-то идет быстрее по какой-то программе, кто-то медленнее, кто-то... Очень сложно делать какие-то выводы, но что здесь ничего подобного, о чем мне рассказывают другие семьи, здесь ничего подобного не было. Я не могу все вам рассказать, но вещи некоторые жуткие, конечно. Я не верила своим ушам, а потом, когда уже это подтверждали другие, другие другие семьи, думаю, ну как так можно с людьми поступать, то, попадая сюда, конечно, ребята уже расслабляются, и говорят, что мы в раю, здесь совершенно другое отношение. Действительно, я за 4 месяца проживания, даже Сережа говорила, что Красный Крест здесь делает очень много для нас, и даже больше, чем, наверное, мы этого заслуживаем. Ну, не знаю, ну, по крайней мере, даже вот на примере того, что вот курсы испанского, они организовали нам, потрясающие курсы испанского. Одни курсы очень известного преподавателя, очень котирующегося преподавателя, который вот здесь в Испании очень хорошо себя зарекомендовала. Кармен зовут ее, она создатель этих курсов, и она приходит же обучает нас сама. это Кармен очень все доступно, очень все хорошо разжевывает, очень много информации, материала такого хорошего, доступного, внятного, нормального, качественного материала это происходит два раза в неделю в первой половине дня, тот, кто не успевает попасть на эти курсы, для других организованы вечерний курс уже другой компанией. И даже когда бывает, что учителя не могут прийти по каким-либо причинам, вот, например, сейчас начался сезон выпускников, сезон вступительных экзаменов, и учителя вынуждены очень много работать, принимать экзамены, работать со своими учениками, и не все успевают попадать сюда. И что делает Красный Крест? Красный Крест сам пытается заменить этого учителя, но дабы эти курсы все равно продолжали быть. То есть они стараются со всех сторон. Это видно, и за это им большое спасибо. По сути, они могли этого ничего и не делать. Я считаю, что много очень таких плюсиков-плюсиков. Но везде все по-разному. И помимо Красного Креста есть и другие организации, которые тоже достаточно весомые поэтому можно обращаться к ним. Красный Крест это, скажем так, не единственная организация, которая помогает в вопросах переселения. Недавно Красным Крестом было проведено собрание на территории нашего отеля, и сейчас действует программа, программа переселения в семьи, в испанские семьи. Что это значит? Это значит, что Красный Крест подбирает тебе семью, как это все происходит. Значит, есть семья испанская, которая желает принять беженцев, принять какую-то семью, у каждого свои требования. Кто-то хочет там принять маму с одним ребенком, кто-то готов маму с двумя детьми, кто-то готов полную семью к себе принять и так далее. Красный крест находит испанскую семью, желающую предоставить вот такие вот условия проживания на своей территории нам, украинцам находит украинцев, желающих, в общем, состыковывает, дает им где-то неделю на то, чтобы они пообщались, присмотрелись друг к другу, принюхались, как я люблю говорить, для себя сделали выводы, подходят ли они друг другу, комфортно им вместе находиться, и спустя неделю принимается решение. То есть будут они жить совместно, либо не будут. Ну, Во-первых, мне кажется, что неделя для того, чтобы понять, подходите вы друг к другу или нет, это очень-очень мало. Ну, сколько за неделю может пройти встреч? Ну, 2-3 максимум. Этого недостаточно для того, чтобы понять. Лично для себя я не понимаю этого всего, для меня это кажется просто невозможным. Как можно семьи со своими устоями, со своими взглядами, со своими привычками Пойти в семью, которые тоже уже сложившиеся взгляды, привычки, другой менталитет. В любом случае, глазки за тобой будут наблюдать. И разные менталитеты, разный образ жизни. Есть вещи, к которым привыкли мы, но есть вещи, которые недопустимы для испанских семей, допустим. И, конечно, любое твое действие будет рассматриваться под микроскопом. Но без этого никуда. И на одной территории какой-то посторонний мужчина, какая-то посторонняя женщина, это я говорю какая от себя, точно так же это я могу говорить и от, от лица испанцев, но как, как это возможно, две семьи начинают жить вместе, мне это не очень понятно. С точки зрения даже каких-то моральных принципов, я считаю это не совсем нормальным. Есть разные истории, есть разные условия, тут, как говорится, кому как повезет. Уже очень много девочек, которые переехали в семьи, есть разные отзывы, как хорошие, так и плохие. Что касается вот хороших отзывов, вот я приведу несколько примеров. Значит, одна девочка с двумя детками переехала жить в самый центр Мадрида. В центре не, придумыв, не придумаешь. В семью два взрослых человека, дети уже выросли, уже уехали, у каждого свои семьи. И очень-очень большая жилплощадь в самом центре города, двухуровневая квартира. Для этой взрослой пары понятно, что эта жилплощадь слишком большая для них двоих, и они живут на первом уровне, а семья из Украины, мама с двумя дочерями живут на втором уровне. И мама в восторге, говорит, что все очень-очень нравится, они очень приятные люди, помогают, не мешают, лишний раз ни во что не лезут, перед мне комфортно. В условиях мы шикарных. Ставим плюсик, повезло. Есть еще одна очень интересная история, когда большую семью приняли достаточно обеспеченные испанцы, у которых свой дом, свой огромный участок, на этом участке, оказывается, есть два дома, и в одном доме проживают они, а другой дом они полностью предоставили украинской семье. Иногда испанцы спрашивают, нужна ли какая-то помощь, либо это финансовая, либо еще какая-то. Ну, в общем, тоже девочки очень-очень-очень довольны. И есть другая сторона медали. Есть уже много конфликтных ситуаций испанских семей, когда наши мамы в качестве воспитания... Ну, как-то с детьми достаточно грубо либо разговаривали, либо вот схватили в качестве каких-то воспитательных мер, труханули ребенка, либо шлепнула. Я не знаю, как там было на самом деле, но факт остается фактом, что в это время испанская семья, в которой они проживали, увидела это и почему-то. Решила, что имеет право забрать все документы, забрать... Я еще раз говорю, что это со слов. Я не знаю конкретно, как там было на самом деле, но по итогу у этой украинки забрали паспорта, забрали документы и даже попытались детей оставить себе, ссылаясь на то, что она применяет насилие к своим детям. А вот по поводу насилия в Испании я хочу отдельно рассказать, что в Испании... Немножко по-другому относится к детям, чем у нас. Вот тот, кто уже здесь проживает много лет, вот нам рассказали тоже, и это я слышала не от одного человека, это действительно так и есть. Это мне подтвердили уже много людей, что здесь нет как таковых наказаний для ребенка. Максимум, что ты можешь сделать, это повысить голос, и то это делается крайне редко, а уж схватить за плечо Трухануть там, а тем более шлепнуть это просто недопустимо. Если ты в городе что-то подобное сделаешь по отношению к своему ребенку, это кто-то увидит, а если еще, не дай боже, заснимет на камеру, в общем, как правило, чаще всего это бывает так, что мама наказывает своего ребенка, кто-то на все это смотрит, звонит в полицию, полиция приезжает, забирает у тебя ребенка. А потом ты уже ходи, объясняй, почему ты так себя вел? Ты не имеешь права трясти даже своего ребенка. Здесь трогать детей нельзя, ни при каких обстоятельствах. Я слышала, что это не только в Испании, это в принципе по всей Европе так. Но можете подтвердить, кто живет в других странах, так ли это или нет. Когда у нас спросили, хотим ли мы в семью, я сказала: ну, во-первых, меня это вызвало улыбку. Я сказала: разве это возможно? Кому мы нужны в количестве пять человек? Говорю, у меня три мальчика. Это очень смешно. Когда они дома находятся, то это очень громко все происходит, их игры, их диалоги, и я мама не всегда могу это все выдержать, этот крик, этот шум, а посторонний человек тем более это терпеть не будет. Поэтому я улыбнулась, сказала извините, нам эта программа не подходит, поэтому сори. Также хочу отметить, что все люди разные, и украинцы тоже разные абсолютно приезжают, и вот у нас на территории отеля была женщина, она, по-моему, уже по всему Мадриду мигрирует, ее так через каждые две недели просто... Пересылают с одного отеля в другой как багаж, который никому не нужен. Она одна с ребенком, женщина внешней и вообще не очень интеллигентная. Она сама врач, психотерапевт, но я совершенно не понимаю, как этот человек может быть психотерапевтом. Но, видимо, в первую очередь она себе должна помочь. Она начинает общение очень красиво. И каждое ее общение заканчивается какой-то провокацией. И вот очередная провокация была с работником столовой. Попросили в столовую приходить вот с таким браслетиком. Она отказалась, сказала, я вам не собака, которую можно там чипировать, или, как она сказала, одевать ошейник мне не нужно. Вот, и... Ну, по итогу ей сказали, мы вас просто пускать не будем. Но она на принцип пошла, сказала, я вот буду, вы должны мне носить вот эти вот всякие штучки, браслетики, говорит, даже и не собираюсь. Все это переросло в такой конфликт с официанткой, и по итогу она эту официантку просто толкнула, чего делать вообще нельзя категорически, то есть мы не имеем прикасаться к ним, а тем более проявлять какое-то насилие. вызвали полицию, ее в очередной раз перевезли в другой отель, но уже не знаем мы в какой, потому что, почему в очередной раз, потому что люди, с которыми она приехала, рассказывали, что в других отелях она подобным образом разговаривает со всеми, качается права, требует, провоцирует и доходит до рукоприкладства с ее стороны. И по итогу ее просто просит собрать чемоданы и переехать в другую гостиницу. Не знаем, где она сейчас, но вот факт остается фактом. Что касается нас, за это время мы уже получили карточки, пластиковые карточки на каждого члена нашей семьи ТИА. Те, что это такое, что это дает. Это дает право свободы передвигаться по всей Европе и также в другие страны. Заезжать, выезжать, тебе никто ничего не скажет. Ты официально являешься резидентом Испании. Эта карточка дается тебе на два года официально, с твоими отпечатками, со всеми твоими данными. И дальше ты имеешь право ее продлевать. Я считаю, что это очень нужный, очень важный документ. Ну, по крайней мере, я так могу утверждать, потому что знаю, что многие не хотят это оформлять и думают, что не это то же самое, что идти. Нет, это совершенно две разные вещи. И тот, кто сомневается, делать это или не делать, то не сомневайтесь. Лучше сделайте. Всем спасибо за внимание, спасибо за то, что были со мной, спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Всех люблю, целую, до скорых встреч, скоро увидимся, пока.